Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии С вами вновь Олег, и я рад приветствовать вас на моем канале Сегодня мы продолжаем обзор игры Divinity Original Sin 2 Буквально вышедший на днях Наконец-таки я приобрел лицензионную как бы версию И теперь можем с полным размахом поиграть со, всем, со всеми ее интересностями и тонкостями. Итак, давайте продолжим. Я, в принципе, создал уже персонажей и ну, дошел до того же момента, который у нас был. Так что мы сейчас начнем с того же самого момента, на котором мы закончили в прошлой серии. Итак, закончили мы здесь. Находимся мы на каком-то корабле, я так понимаю, в какой-то колонии Нас как в качестве рабов куда-то перевозят И мы, мы, мы, мы движемся пока что вперед Посмотрим, как будут развиваться события в процессе Так, какие-то два чувака сидят Разговаривают между собой. Попробуем расспросить. Да, сейчас у меня версия полностью английская получается. И русификатора пока что нет. Поэтому будем пробовать, Может сказать, методом тыка. Может быть, это не совсем хорошо, но ничего. Думаю, что-то да мы и сможем а, натыкать таким образом. Что-то все равно мы сможем узнать. Что-то нам пытаются объяснить. Стражи с собакой ходят. Это это уже можно... Опасный момент, в общем, можно сказать. Так, что-то нам дали. Какую-то интересную штуковину. Скорее всего, какое-нибудь очередное барахло. Не знаю, будем разбираться. Что -то... А, это стул просто. Так, будем искать. Что и как. О чем-то они здесь шепчутся О чем-то... О чем не хотят рассказать. Так, идем сюда. Ящерицы. Разве ящера здесь? Что-то обсуждают. Да-да-да, чувак, все ясно. Все ясно и предельно понятно. Собираем все барахло, которое нам попадается в пути и которое можно унести, так сказать, на продажу. Можно торговать, по-моему. Не, не с любым персонажем, но с большинством-то точно. Так, пошли дальше. А, ну-ка, поговорим еще с этим персонажем. Тоже ничего интересного. Так, погнали дальше. Подойдем к этому охраннику. Что он нам скажет? Собачка. Питомец. Понимаю, что можно, наверное, как-то с ними взаимодействовать и приручать. Так что это у нас за куча мусора? Ничего в ней полезного-то и нет. Поехали дальше. Эй, кто ты тут? Что ты тут сидишь? Ты что изучаешь? Давай рассказывай. Так, что-то нам тут предлагают. Ага, потихоньку продвигаемся. Потихонечку идем к намеченной цели. Здесь что-то. Что-то сборище какое-то странное и подозрительное. Может быть, нам стоит подкрасться? В бочку превратился. Типа меня не видно. То в бочку, то в бочку, то еще во что-либо. Оп-оп-оп. Какие-то бандюганы, террористы Или кто это такие? Что за группировка такая? Несанкционированный прорыв, что ли? Я не, не, не понимаю. Шантажист шантажисты какие-то? Судя по тону голоса. Ага. Файт. Что-то здесь происходит В итоге произошел какой-то взрыв И нас всех вынесло Как нечего делать Что за женщина такая была вообще Церемониться не стала Сразу вынесла всех Подожгла пол корабля оставил горы трупов Ну ладно, нам это ни почем в принципе Будем пробовать смотреть Что здесь осталось после этой всей заварушки Ох ты как раз то, что мне нужно. Как раз то, что я люблю. Это ножики. Так, ножиками мы сейчас сразу же экипируемся. Раз ножик. Два ножика. Какие-то кухонные ножики дали. Так, а это что у нас такое? Оружие тоже какое-то, походу. Но это двуручная дубина. Не, я с дубиной как-то не особо. И раз я выбрал себе вора, то значит я и буду ходить с кинжалами. Потому что только с ними в идеале я и могу управляться. Так, а это что такое? Это что у нас такое? А, это, это типа щит. То есть у меня может быть один нож и один щит. Ну ладно. Так, ну щит мы пока уберем. Все-таки у нас будут два ножа. Я предпочитаю... Бой на ножах. Так, быстрый сейф. Сейф. Ага. Ну, я думаю, есть смысл собирать это все, но... Так как у нас с вами стрим, поэтому не будем на этом сильно зацикливаться. Потому что это может э, увеличить наш с вами процесс э, в разы, если мы будем э, собирать тут совсем все. Так, здесь пусто, по крайней мере. Интересно, по огоньку если произойдет что-нибудь, нет? Нет. Огонек. Ах ты, зараза! Действительно, меня подожгли. По огню лучше не ходить. Ведь это дамажит, смотри-ка. Дамажит уже меня насколько я просел. Так что нельзя погонь огонь пута ходить. Так, все возможные, все свечки задуваем. Все возможные записки и блокнотики. Это что такое? Карты, что ли? Тут, видимо, можно играть в карты такое я застрял типа нет меня так просто не остановить так здесь тоже огонек так кстати он не горит а так горит небольшие недоработки ну ничего страшного не будем придираться пошли дальше так закрыто а мы можем как-нибудь отмычку то применить все равно закрыто да а если потачить немножко тоже не откроется нет Закрыто Ну тогда попробуем пройти туда Или нам лучше наверх А здесь то почему Сюда там не зашли ведь Так мы наверху Сейчас мы наверху Но я все таки хочу спуститься вниз И проверить а Что там за той дверью то Может быть кто то мне даст ключ В этой суматохе Закрыто И открыть никак да Так что у нас, может быть, все-таки... А, если к охраннику подойти. Он тоже убитый. Так, ну-ка давай подойдем к охраннику. Может быть, у него что-то есть. Ты что, его собачку расчленили, просто смотрю на куски. Ну да ладно. Ну, можем куски какие-то взять. Замечательно. И денежки отобрать. Так, ладно, я так понимаю, как бы то ни было, нужно идти наверх. Тут хотя... хотя хотелось бы вот в эту дверь проникнуть, но... Не получается Как-то может быть, если кто знает Напишите в комментариях Попробуем а, зайти Давай уже, двигайся быстрее Ага, тут тоже огонь Странно Это у нас бочка с водой, я так понимаю, да? И можно как-то ее, наверное, бросить Как-то, наверное, можно бочку с водой-то и бросить Или я перегружен? Тут собачка. Так, как-то, наверное, можно бросить бочку с водой. Но как это сделать? Я пока еще не знаю. Так, мы ее бросаем. Что можно все сделать? Это мы берем. Это мы бросаем. Там мы что-то, какой-то комбо делаем. С баррелем. Ничего не получается. Так, а если... Ну, наверное, как-то можно... А если пооттачить его пробовать? Так, не могу передвигаться. Ага, как же тогда бросить-то ее? Опрокинуть в смысле? оттачить надо я по-любому вот так вот все верно но огонь то ты не весь затушил только его часть то есть вот как видите можно просто по ней ударить собачка питомец ты за мной будешь ходить нет не хочешь а чё так тем мясо дам если найду конечно же Это, наверное, можно открыть или нужен ключ Что-то кто-то там, наверное, зовет Или мне показалось Так, посмотрим Ага, не время спать Не время Посмотрим, тумбочки всякие Вода прям затекает Так, давай посмотрим, что у нас здесь есть угу, какое-то оружие новое нашел Это что у нас за оружие такое? Или это стрела вообще? Это по-моему стрела Это стрела униная Так Ну что-то здесь по-любому мне кажется надо как-то открыть Ну нужны отмычки У меня отмычек нет, так бы я смог ими воспользоваться Так, здесь пусто Всякий хлам, короче, ходим сначала, подбираем Ну ничего, все с этого начинают Так, идем дальше Пока движемся по полу затонувшему кораблю. Что-то там буря какая-то видимо началась. Нас мотает из стороны в сторону. Так, нашли трупак. У него есть лук дальнего действия. Ну, так как я не лучник, будем действовать скрытно и в ближнем бою. В любых атаках. Короче, посмотрим процессе Не могу еще ничего точно сказать. Так. Идем, пока шарим, сундучки обшариваем. Ага, здесь опять вода. Я понял, то есть мне дали лук для того, чтобы я им воспользовался. Не без этого. Так, экипируемся и стреляем в эту бочку. Она, по сути, взрывается и нам здесь все тушит. Замечательно. Ничего сложного нет абсолютно. Так, ага, расчистили путь. А что тут наверху? Хотелось бы посмотреть Везде Какие-то обгорелые тела так. В общем, поехали дальше Тут вот какой-то труп валяется Может быть в нем что-то стоящее Можно найти Нет, ничего Денежки Ингредиенты, по всей видимости, какие-то так, ладно, идем дальше. Идем дальше, я так понимаю, или наверх, или вот сюда можно зайти сначала. Так, пойдем-ка сюда. Тут закрыто. А если с этой стороны пройти? Так, еще один труп. Надо все как следует обшарить. Ага, и ключ нашел, и записка какая-то здесь. Собственно, а ты кто такой? Ты кто такой, дяденька? Скелетон? Ты скелетон? Ну вот оно значит что. мертвяк Мертвец. Итак, он что-то нам посоветовал. Ну я так понимаю, нам все равно нужно идти то вот туда, в эту дверь. Ключ у нас, по-моему, есть.